Добрый день, Дарья Антон. Сейчас я обращаюсь непосредственно к вам, к вашей службе заботы, к тем, кто со службы заботы общался с нами на протяжении всего курса. И хочу поделиться этой информацией, которую я расскажу сейчас, не для всей большой аудитории Российской Федерации, а именно для вас. Я хочу вам рассказать о том, моем душевном состоянии, которое преследовало меня на протяжении всего курса, о том, о чем я не говорила на семинарах, о том, о чем я не говорила на обратной связи, о том, о чем я предпочитала в какой-то мере проживать все это самостоятельно. Ну, наверное, просто потому, что я рассуждала здесь скорее как руководитель, который несет в какой-то мере ответственность не только за себя, но и за людей, окружающих его. И поэтому я своим молчанием не хотела в какой-то мере напугать своих сокурсников или насторожить их, или не хотела, чтобы они не так поняли какую-то информацию и где-то сомневались, потому что для меня мое состояние не было сомнением, для меня просто мое состояние было большой неожиданностью. Когда я нашла в интернете ссылки на ваши семинары, когда я зашла на эти пробные семинары, когда я приняла решение о том, что я пойду учиться на ваши платные курсы, Первое, что я сделала как руководитель агентства недвижимости, я обратилась к своим работникам на тот момент, у меня было шестеро агентов и сообщила им о том, что мы начинаем жить по-новому, что я буду проходить обучение, что я буду рассказывать им об информации, которую мне дают на обучение, что я буду преподносить все это им, и мы начнем с ними работать по новыми и Я добросовестно рассчитывала на то, что мои работники воспримут это с энтузиазмом, что они будут рады и счастливы, что у них есть возможность поучиться. Есть возможность поучиться, при этом оплачивать все это обучение будет работодатель. Но оказывается, я очень сильно ошиблась. Потому что когда буквально подошло время первого семинара, знакомство с информацией с первого семинара, когда я стала с энтузиазмом рассказывать, что там было и как там было, я поняла, что я стучусь в закрытую дверь. И что эта дверь не просто закрытая, но мне ее открывать не хотят. И закончилось это, в принципе, все достаточно быстро банально, хотя для меня это казалось неожиданным. Буквально за неделю после первого семинара все мои шесть работников нашли уважительные и неуважительные всякие разные причины для того, чтобы уволиться. Учитывая то, что до этого за два года из моего агентства не увольнялся ни один риелтор, а только наоборот приходили, я была настолько шокирована произошедшим, что, наверное, целую неделю я вообще, в принципе, не могла об этом ни говорить, ни думать, и поэтому я просто молчала. Я просто молча смотрела семинары, я молча смотрела видеосвязь, не могла даже в принципе сформулировать то, что происходит. Но я поняла, что мне самой все равно это обучение надо. Я поняла, что мне самой это обучение нравится, что это то действительно, что я учила и я о чем я мечтала. И я однозначно приняла решение, что пусть так будет, как есть, я буду начинать все заново. Тем более, что я услышала в ваших семинарах о том, что вы тоже говорите, что легче научить новых риэлторов, которых нет опыта, чем переучивать старых. Я решила пойти по этому принципу, замахнуть рукой и начать собирать новый коллектив. На сегодняшний день у меня есть уже новые риэлторы. Да, их не столько, сколько бы я хотела, но, но здесь возникают другие «но». Сейчас у меня трое новых риэлторов, и мне действительно с ними очень легко. И действительно с ними очень легко, потому что все, что я говорю, все, что я им преподношу, они все это воспринимают как за истинную правду, как за истинную веру. Они не подвергают это сомнению, они просто делают то, что им говорят. И поэтому им самим работать в этом смысле легче. И мне с ними работать гораздо проще и легче, потому что люди меня понимают, и люди мне верят, и они мне доверяют. А с учетом того, что сам по себе у меня опыт работы в недвижимости, именно риэлторской, он 11 лет, с учетом... Тех технологий, которые вы дали на семинарах, с учетом той психоэмоциональной информации, которую вы преподнесли, получился такой огромный-огромный большой шикарный инструмент, в котором есть все действительно для работы, все, что нужно. Есть небольшие сложности в нашей работе, потому что мое агентство и в нашем городе, он маленький. Мы работаем в основном по вторичкам, а со вторичками вы сами говорили, что работать сложнее. И я сейчас понимаю, что со вторичками работать сложнее. Потому что там действительно работаешь две стороны, не только для покупателя, но и для продавца. И поэтому эти сложности не преследуют сейчас моих новичков, потому что им приходится делать да, действительно двойной объем работы. Но мы это все делаем, мы это все проходим. И мы понимаем, и я вижу, что результаты, они действительно те, о которых вы говорили. И, естественно, мы будем также работать дальше. У нас на сегодняшний день, за тот месяц, который работала рекламная кампания, мы получили больше 40 реальных, настоящих заявок с рекламной кампании, с, нашей, с нашего сайта на Тильде. Вот. И это все живые люди, живые, настоящие, с которыми можно работать, с которыми можно получить результаты, соответственно, заработать деньги. Заявки эти мы поступаем получаем регулярно, и даже если возникают какие-то технические трудности попутно в рекламной кампании или в сайте, они вполне решаемы, мы научились спокойно, нормально их решать в рабочем порядке, и поэтому я э, очень рада и довольна всему тому, что вы дали, огромное вам спасибо, и очень хотела бы, да, поучаствовать в вашей обратной связи касаемо э, набора кадров, потому что то количество людей, которые у меня, есть у меня сейчас, это в моем понимании недостаточно, я хочу набрать еще людей, я вообще хочу, чтобы мое агентство стало самым большим, самым крупным в городе, самым продвинутым, самым современным, самым мощным во всех смыслах этого слова, но здесь возникает самое большое «но», о котором я вначале говорила, это кадры. Я не знаю, я не понимаю, как и где можно их найти, потому что теми обычными инструментами, которыми я сейчас пользуюсь, найти людей очень сложно. Вот, они либо не звонят на те объявления, которые выставляем мы на работу, либо если звонят, то они, ну я даже по телефону, скажем так, чувствую, что это не те люди, которые мне нужны, потому что я уже немножечко понимаю их эмоциональный тон и понимаю, что эти люди эту работу не потянут. И поэтому, да, проблемы большие с кадрами. И я прошу у вас помощи в том, чтобы эти проблемы с кадрами решить. Спасибо вам еще раз большое. До свидания.